Жмите, жмите, у меня. Ладно. Если чего, мы у вас скачаем. Ладно. Давайте так, хотя бы. Доброго времени суток, уважаемые зрители и слушатели информагентства Ледокол. Сегодня мы собрались для освещения темы. Россия и Запад сегодня. И у нас в гостях Борис Витальевич Юлин из Москвы. Известный, широко известный в узких кругах военный историк. Александр из Бельгии. Вообще неизвестный даже в узких кругах человек. Юрий Владимирович из Самары. И Аркадий Борисович из Саратова. И я думаю, мы слегка дадим возможность рассказать Борису Витальевичу о том, как у нас будет проходить этот разговор, что мы знаем о западных странах, как развивается кризис на данный момент, и уже потом обсудим. Не, на ну меня не надо сейчас все переводить, вы меня позвали на стрим. Хорошо. Хорошо, так, не будем переводить. Нач... Давайте начнем с простого. Вот недавно тут вышла между собой на буза между НАТО США, ну, и США в придачу, поскольку США это считай половина НАТО, и россии А именно обмен требованиями и прочее вот. В частности, был за было затронуто вариант нападения, если вдруг нападут на Украину. Вот. Вот эти вот э, пугалки, если вдруг нападут, это вот как вообще к реальности относятся? Ну, для начала между собой на это когда, вот, допустим, члены УДКБ э, Таджикистан там с Киргизией рубится, или когда э, члены НАТО, там, Греция с Турцией, то есть это между собой. Ну, а тут, так сказать, как бы противник объявлен внешний совсем себе, враждебный изначально, ну как это объявляется. Но насчет нападения собирались, допустим, Российской Федерация устраивать маленькую победоносную войну или нет, мы не узнаем. Полностью отрицать этот факт, ну, этот момент нельзя, просто потому, что уже было присоединение Крыма и помощь Донбассу на Украине, то есть вот типа вмешательство в внутренние дела Украины и отторжение части территории, то есть аннексия Крыма, это было. У нас, правда, это называют по-другому сейчас. Но... Что, мол, это присоединение Крыма к России. Но, на самом деле, допустим, когда Соединенные Штаты отжали Техас у Мексики, там было точно так же. Объявили независимость в Техас, потом присоединился к Соединенным Штатам. Это все равно считается аннексией. Так вот, поэтому полностью отрицать вероятность удара Российской Федерации по Украине нельзя. Но при этом есть еще такой момент, как Украина, которая собиралась военным путем, до сих пор собирается решать проблему на Донбассе. Кстати, сила Украины около Донбасса продолжает наращивать прямо сейчас. То есть, там по разным да. оценкам получается от 100 до 135 тысяч человек. Только в районе Донбасса. Это и вот как раз типа желание решить военные силы, не договариваться. То есть, ДНР и ЛНР не воспринимаются как... Субъекты переговорного процесса, не рассматриваются Украиной только как объект. То есть там нужно навести конституционный порядок, поэтому у них операция называется антитеррористическая операция. То есть это, собственно, борьба с террористами. Это тоже, кстати, общий современный тренд, когда всех, кто чем-то не нравится той или иной стране крупной, объявляют террористами и начинают их мочить. Это было в Ираке, это было в Сирии. Это <клёх> нужно вписать, это было где угодно. То есть те, кто против великих держав, те террористы, те, кто нет, те, те как-нибудь по-другому еще обзовем. Да, и наличие нефти на своей территории увеличивает в разы вероятность благотворительных бомбардировок и интервенции НАТО. Почему? В данном случае еще и пути сказываются, тоже играет роль определенная. в частности, Да. Хотя, ну, если ты лисота или, или Зелен, то тебя никто бомбить не будет, но тебя даже да, одну бобу жалко тратить будет. Ну, не знаю, Борис Витальевич, все-таки на эту тему, потому что, если, что называется, было бы такое ожидание, честно говоря, я ориентируюсь всегда по курсу доллара-рубль, а он у нас, как говорится, примерз, замерз, даже с понижением идет. То есть, ожидать э, каких-то особых, так сказать, событий, э, я, например, не ожидаю. Б было бы ожидание, курс бы поднимался бы. Все не вижу причин поднятия курса от а, ожидания подобных событий так. То есть деньги всего лишь средства обмена то есть в данном случае когда серьезных вот этих вот изменений ну, вот давайте возьмем какой момент украина постоянно воюет с россией с 2014 года так все их сми объявляют что не воюют с россией можно так сказать так вот, то есть они постоянно находятся в состоянии войны, они об этом кричат. Об этом постоянно мне под каждым роликом пишут, где я упоминаю Украину хоть как-то. О том, что они воюют с Россией. Но при этом Россия транспортирует через территорию Украины газ в Европу. Именно так. Это называется войной. Более того, отмечу, что рядом с газовой трубой тишь до да гладь. То есть, если бы таких труб было побольше, войны бы вообще не было. Ну, это. Дело... Да. Кроме того, Донбас, проклятые сепаратисты, добывают уголь через этот уголь через территорию России и дальше через Сумскую область возился на Украину. Дело в том, что одно дело украинское понимание войны, и другое дело, когда идет передвижение российских войск и ожидание войны на территории России. То есть, грубо выражаясь, те деятели, которые были бы ближе к информационному пункту. Давно бы же, что называется, от них бы уже пошли волны. А раз пошли бы волны, то пошел бы и курс доллара и 80, и выше. Его нет и не будет. По крайней мере, все это, ну, с моей точки зрения, напоминает только что одно. Что это политические шахматы, которые разыгрываются между двумя игроками. Запад и Россия. Все. Ну, собственно говоря, не знаю. Остальные конфликты, которые были, вот так вот почему-то курсом доллара накануне военной фазы конфликта не а, отыгрывали. Дело то есть, то, у нас что... рубль как рухнул после 2014 года в три раза, так он и там и валяется до сих пор. Как события 2008 года, то есть именно тот самый Южно-Осетинский конфликт 2008 года. На тот период было просто-напросто обвальное падение по всему рынку и по всем рынкам. Поэтому тут, конечно, четко сказать нельзя. А 2014 год, вообще-то, 2014 год отметился кошмарнейшим ростом как раз курса доллара. Понятно, что во второй половине года, но как раз вступление в Россию в войну на полную катушку. Ну, просто курс рубля тогда уже упал, и курс рубля там и валяется теперь. Все. Да, не может ли он Куда он... уп... ему дальше падать? Не может ли он упасть еще ниже? В связи с нарастающими. Так он и должен. А Кстати, у нас же нет серьезного оборота долларов в стране сейчас. Нет. То есть, нет. собственно говоря, курс рубля в значительной мере сейчас зависит от реальной покупательной способности и считается сильно заниженным. На мой взгляд, курс рубля в первую очередь определяет центральный банк. И те спекулянты, которые на этом играют Эльвира на некоторое время назад призналась, что она своими брошками подавала сигналы, куда пойдет курс вот. Брошек она вроде как больше не носит, там может другие атрибуты появились, но во всяком случае она до сих пор глава Центрального банка И кстати сказать, со своей функцией справляется из рук вам плохо и более того там уже как минимум два дела по нестабильности рубля, потому что это прописано в Конституции, в обязанности Центробанка держать стабильный рубль, на ней уже можно спокойно вешать. Вот, Но кстати, полностью подержу в каком плане. Вот если рубль дальше, вот еще ниже, не обрушила даже Набиулина, то война с этим точно не справится. Потому что Набиулина страшнее. Согласен. То есть деятельность Центробанка России, она настолько своеобразная что не поддается логическому объяснению, если оно не управляется снаружи. На мой взгляд. Ладно, предлагаю с другой точки зрения посмотреть. Если Украина столько лет, с 2014 года, все воюется с Россией и российскими сторонниками, скажем так, это их.. Узкость мышления или это просто внешнее управление? Потому что ну, понятно, что Украина ни при каких обстоятельствах в этой реальности победить Россию ну, никак не сможет. Понимаете, здесь э, на самом деле все предельно просто. Э, Украина не может быть сейчас без войны. Собственно говоря, и России сейчас сложно без войны. А Украине вообще невозможно, то есть нужно на кого-то списывать имеющиеся социальные проблемы, социальные трудности в государстве. То есть на Украине и так было не сладко до Майдана, после Майдана стало экономически еще хуже, то есть страна впала в нищету откровенную, народ мотается постоянно на заработки, социальная защита снижается из года в год, то есть ну, страна находится, ну, скажем так, явно есть, ниже Борис спины. Витальевич, по сути, всем нужна маленькая победоносная война, так? Да даже не победоносная. Нужен конфликт, на который можно списать все проблемы. Проклятые враги внешние, они нам мешают, не дают наладить счастливую жизнь, они нас постоянно вот это вот гнетут и нам приходится все силы бросать на борьбу и на защиту нашей независимости, которая но, принесет нам но счастье. Но это как-то ну, по внутреннего принято. пользования такая отмазка. А вы же говорили у себя в последних двух видео... Где вы рассказывали про конфликт России НАТО, что у НАТО есть какая-то своя цель, которую они могут достичь как и военным, так и мирным путем. Вот можно об этой цели примерно поговорить, что они могут хотеть? Не, но нет, цель НАТО это цель НАТО. Мы сейчас говорим об Украине, правильно, о том, почему там такая риторика идет, почему там Но так... Ну, мы делаем. вообще в целом о Западе... Ну, это украина украина, на крайне, понятно. уже настолько Запад, то да. Но. Я в Украине тоже. Украина с Запада же находится. Пойдем от нее. Пойдем на Если говорить о цели... Тут что-то у меня. Так, что у вас, Если же говорить о целях Запада то картина здесь, ну как, нет целей а целях НАТО, потому что цели НАТО – это, в первую очередь, цели Соединенных Штатов, как самый важный, ключевой, так сказать, участник блока НАТО. Да, половина Так вот, у Соединенных Штатов, знаю, проблема связана сейчас с Китаем, а не с Россией. То есть, Китай становится все экономически сильнее, и когда уже будет торговать в основном мир весь китайскими товарами и услугами, Валютой мировой станет юань, это будет совершение за зачем чьи деньги, ну, чьими этого армии торгует, за те деньги рано или поздно начинает, собственно говоря, торговать. То есть самоторговля здесь. И когда юань станет, по сути, основной мировой валютой, гегемония от Соединенных Штатов перейдет к Китаю. То есть Китай сейчас уже экономически по реальному производству обгоняет Соединенные Штаты, uh -huh. вот. и. Если его не остановят, то у него за промышленной мощью тянется уже и военная мощь. То есть, он сможет обеспечить себе реальную безопасность. И с этого момента гегемония от Соединенных Штатов начнет уходить. Для Соединенных Штатов это неприемлемо, потому что у них сейчас, собственно говоря, основная экспортная статья – это торговля с зеленой бумагой, нарезанной прямоугольничками, то есть, долларами. То есть, основное благосостояние Соединенных Штатов обеспечит тем, что они имитируют основную мировую валюту. То есть, они занимаются эмиссией с этого имеют... Ну а разве стабильность этой валюты не обусловлена, условно говоря, шестым военным флотом США? Не шестым, а всеми флотами и вооруженными силами. Вооруженные силы Соединенных Штатов сейчас самые мощные, но я с самого начала сказал, вот когда вот эту фразу свою произносил, что за промышленной мощью у Китая подтянется и военная мощь. То есть у кого основная промышленность мира, у того будет основная военная мощь мира. То есть Китай и так превосходит Соединенные Штаты по людским ресурсам. Если он превосходит по промышленным ресурсам, то в этом случае он будет в военном плане сильнее. То есть это просто азбука. Военной мощи без промышленной мощи не бывает. У Китая есть промышленная мощь, сейчас все очень хорошо. И вот сейчас, например, у Китая очень сильное отставание идет от блока НАТО и, в первую очередь, Соединенных Штатов по ядерному потенциалу. Многократное отставание. И это дает какой-то шанс, допустим, бомбить Китай в каменный век. Но здесь наличие Российской Федерации, которая может выступить на той или на другой стороне, с ядерным потенциалом, который сравним с американским, оно просто напрягает. И поэтому нужно как-то либо разоружить Россию, либо подмять ее под НАТО, чтобы она в случае чего воевала против Китая. Поэтому оказывается давление, то есть, чтобы надежно зафиксировать, чтобы не было прыжков в сторону никаких. В таком случае вопрос. Блок НАТО изначально был создан против Советского Союза. Более того, в Советском Союзе была попытка существенно вступить в сам блок НАТО, под предлогом, что мышь за, за мир во всем мире. и вот. Но, конечно, она провалилась потому что блок НАТО это анти ссср а не за строительство мирного неба. Может случиться так, что НАТО по большому счету с утратой СССР и утратой значимой силы России потерял свою актуальность, в то время как антикитайская проблема с Китаем только растет. И, следовательно, либо понадобится новый блок, либо будут переформатировать НАТО. Вот. Как вы думаете? Но НАТО сейчас сохраняют именно как типа инструмент стабильности мира, ну, для того, чтобы можно было в случае чего кого-нибудь оперативно оккупировать, обеспечив поддержку ВОН себе. То есть это как оккупация Афганистана на 20 лет под надуманным предлогом. Да. Mm -hmm. Так вот, а потом ушли, договорились с теми самыми талибами, из-за наличия которых, то, что мол, с ними нельзя договариваться, и оккупировали Афганистан. Так вот, но дело в том, что Соединенные Штаты, они ведь не являются главой не только военного блока НАТО, есть целый ряд военных блоков, двухсторонние союза, трехсторонние, которые возглавляют Соединенные Штаты. То есть, допустим, Соединенные Штаты находятся в военном союзе с Японией, с Южной Кореей, с Тайванем, с Филиппинами, с Австралией. Это страны, которые не входят в блок НАТО, но вот являются так... союзниками Соединенных Штатов. Поэтому переформатировать здесь чего-то особо необходимости никакой нету. Потому что переформатирование, оно как бы покажет истинные цели. их стараются замаскировать. Ведь Соединенные Штаты, они же за мир, правильно? Весь. Все по Сундзю. Mm -hmm. Все по Сюндзю. Если хочешь <laughs> сделать что-то скрытно, поставь это на виду. хотел из... сказать по Сундзы? Да. Ой, ну и вот началось. Дейл Корнеги от военного его искусства. Так, разве у Карнеги было про военные акции? Так что вот. Что? Ладно, все. Что? Лишний что-то сказал. Я просто не расслышал, что ты сказал. Может быть, даже и смешно было. Ну, давайте к следующим вопросом как-то перейдем, а то. Я вроде ответил здесь. Так, ну у нас пока два С вопроса из чата было. Сейчас наш главный враг это глобальные финансовые спекуляции и их обслуга. Куда они денутся при коммунизме? будут, и дальше непонятно. А так... как по мне, вопрос да. э, как-то странно задан, куда денутся финансовые спекуляции а -а -а. при коммунизме, откуда вопрос да. не будет. День не будет я спекулировать. Я... При социализме уже не было этого. Нет, ну, О чем речь? Это нет, это было возможно еще, потому что оставались варианты денег, хоть и не наполненных <к _> тем же смыслом. Нет, э, при социализме не было финансовых спекуляций. Спекуляции были. Но спекуляции с деньгами были невозможны, потому что деньги были, имели ограниченную функцию в Советском Союзе. То есть, они не были деньгами в капиталистическом ну, да, понимании. Ну богатства. А, например, на них нельзя было купить средства производства. Ну да, а они просто по... не продавались, средства производства. То есть, это инструмент распределения. Поэтому в Советском Союзе было два вида денег. Один учетный для промышленности, это безналичный рубль. А другой, так сказать, для рядового гражданина, как средство обмена, как средство получения благ. Это наличный рубль. И они не пересекались. Товарищи, напомню еще раз вопрос в эфир после слова ну, вопроса. Давайте сейчас. И еще хочу добавить. Так случилось в жизни, что это уже во время перестройки было, во второй половине 80-х годов, был у меня один знакомый. Честно говоря, миллион можно было сделать в Советском Союзе, но он сидел за бутылкой водки и плакал, что его, ему некуда их вложить. Хорошую машину не купишь, бишь Волгу, самолет не купишь, хорошую дачу не построишь, потому что БХСС. И остается только что? Тратить на баб, на кабаки и все. И на азартные игры? Да, если да. они были. Ну, были. Я не участвую. Это явный отход от коммунистических взглядов. Вероятно, это уже годы 60-70-е. Ну, раз такое дело. Да. Так, а тогда вот какой вопрос. Сейчас цены в Европе на газ в районе от 1000 до 2000 туда-сюда бегают, и, следить практически невозможно. Вот. И, как следствие, сюда в Европу начали вести э, СПГ, то есть жиженый газ вот, из Америки, что гораздо ближе, чем в Азию, а по цене примерно одно и то же. Вот. Может быть так, что это, либо это чисто европейская какая-то вот, фантазия насчет зеленого мира, типа, вот, и у них вот такой вот результат. Или это благодаря американским э, товарищам, которые навели порядок э, с газовой биржей в Европе. Напомню, что газовая биржа в Европе, по большому счету, появилась э, после того, как начала, нач, была начата разработка Гронингетского месторождения газа в Голландии, это порядка 70-е годы. Здесь э, действительно Европа больше всего еще страдает даже не от того, не, там, от, не от позиции России, там что уменьшение прокачки газа, не еще что-то. Она страдает от того, что действительно заигрались в эту идиотскую зеленую энергию. То есть давайте вспомним, куда делись немецкие атомные электростанции такая, достаточно нравится? многочисленные. То есть, собственно говоря, по-моему, наплевало полностью на закрытие вот этой ядерной энергетики Франция. только одна европейская страна, это Франция. Так вот, остальные начали там менять ядерную энергию на ветряную, солнечную. Ну, это бред, реальный бред. Абсолютно и... согласен. Абсолютно именно так. То есть, это совершенно несопоставимые источники энергии. И именно этим Европа сама себя поставила в зависимость от природного газа. Потому что, на самом деле, переводи... ну, создавались мощности энерговырабатывающие на газу, который работает. Потому что это было дешевле и экологичнее, опять же и вот допустим в европе сейчас завались угля то есть его реально очень много но использовать его для выработки электроэнергии по сути нереально потому что почему потому что это мешает экологии а вот допустим замерзнуть на улице для обывателя то будем допустим дома это уже не проблема для экологии это озеленение но чем меньше людей тем меньше людей меньше экологии как они говорят да, то есть Европу и... можно назвать сейчас фактически зоной ей этого экологического геноцида. Кстати, Кстати рап... хорошее высказывание. Кстати, как и часть африканских стран, где занимаются поля, на которых можно было выращивать еду, чтобы кормить людей, заменяются на то, чтобы выращивать рабство для производства экологически чистого топлива. При этом само производство экологически грязное. Да, более того, чтобы этим биологическим топливом заменить весь тот бензин, который мы употребляем, придется заселить, ну, мягко говоря, не одну нашу планету Земля полностью. Борис Витальевич, вы случаем не смотрели да, есть... фильм Война бесконечности и так далее, где ставил вопрос о, об умертвлении половины человечества на каждой планете. Да, да, да. Может, да. кто-то кто в реальности решил? А до конца досмотреть не осилил, но это банальное мальтузианство. То есть, это, понимаете, это под видом какой-то хитрой идеи там, и так далее, или спорной идеи, выкатывается э, мальтузианская идея о том, что людей слишком много, поэтому есть основные проблемы нерешаемые. И если количество людей сократить, то все будет нормально. Нет, Борис, Нет. Борис Витальевич... Да. Но дело в том, что эти идеи, они не работают совершенно, они являются бредом. вопрос -то в том, что... что... Понятно, Понятно, что, что мальтузианство, мальтузианство оно не работает с нашей, нашей точки, точки зрения. зрения. А но вот то, что, то, что, что сейчас, сейчас творят, вот мы сейчас говорили об экологическом геноциде, геноциде вот может как, как раз кто-то и пытается, и пытается и в реальности это все же воплотить. воплотить. То бишь, буржу. Но но буржу. пока да. что жизнь да. людям сильно ухудшает, но не сокращает особо да. сильно население. Так вот. А насчет вот этой вот самой идеи сократить количество населения. Было у Хейлайна, то есть у другого, собственно говоря, ну, автора-фантаста, была хорошая фраза, сказанная одним из его персонажей, что, говорит, у вас планета не перенаселена, она просто дурно управляется. Именно так. И общаясь с местными, с местным населением в Бельгии, могу сказать, что очень многие поддерживают эту идею, что действительно с планета перенаселена, и с таким темпом потребления, как у нас, мы просто эту планету сожрём. А что приходится отвечать именно вот с таким потреблением, как сейчас мы действительно планету сожрем? Поэтому давайте мы его сделаем просто, во-первых, а, умеренным, и б, экологичным. Например, вместо пластика использовать простую обычную канцелярскую бумагу. На что они выкатывают большие глаза, что разве так можно... А представляете, сколько можно спасти лесов, если ликвидировать бюрократический бумагооборот? А если сократить бюрократов? Ну. Нет, я про это думать не буду. Лучше про бюрократов. Ну а что, с бюрократами сократится оборот-то логично. Конечно, я думаю. Нет, если это... бюрократы будут заниматься работой, то всем людям можно будет работать по одному часу в день. Производительный, что ли? Нет, и рабочих рук просто будет хватать. <свят> Согласен. Но... Сейчас материальные благорства в мире производит явное меньшинство э, жителей. И при этом почему-то хватает. Ну, так это... Ну а так можно просто меньше их загружать, пускай все производят, но понемногу. <свят> Вот именно. Это называется сокращением рабочего дня, если не ошибаюсь. И в Советском ну, да. Союзе еще в 50-х об этом как-то задумывались. Да, собирались сокращать рабочий, ну, сталинского периода, собирались сокращать рабочий день до 5 часов. При Хрущеве на это наплевали. Но я сейчас призываю, в общем-то, сокращать даже не до 5, а до 4 часов. Это моя, так сказать, программа. Мы поддерживаем. Я вот насчет 4 согласен. Просто когда круглосуточное производство, то либо 6, либо 4 очень удобно разместить. Сутки очень хорошо делить. Да, да, да, да, да, именно так. Тем не менее, если уж заговорили о работе. Вот Не знаю, кто-нибудь делал примерные прикидки, сколько у нас сейчас людей занято непродуктивным трудом. Я делал. Внимание! вот первое непродуктивный и второе контрпродуктивный труд то есть что под этим подразумеваю я во всяком случае это то ну вот например люди на бирже деньги туда-сюда гоняют сжигают электричество сжигают полезные ресурсы на вычислительную технику которая в принципе выполняет просто пустые операции там автотрейдеры и прочее прочее это, вот, это не приносит ровным счетом никакой пользы обществу, как мне кажется, с одной стороны, но наоборот, только в минус, во вред. Вот. Алексей ваши прикидки? Ну, во-первых, биржевую деятельность, об этой деятельности контрпродуктивной относить не стал. Самая контрпродуктивная деятельность на сегодня, на мой взгляд, ну, не считая военных действий, это майнинг криптовалют который, кстати, по потреблению электроэнергии уже лет пять или шесть назад превзошел такую страну, как Бельгия, про которую вы достаточно хорошо знаете. Вот так я в ней живу. Ну да, так вот, короче, майнинг криптовалют поджирает электроэнергии больше, сжирает огромное количество ресурсов в виде тех же самых вклад, которые производятся специально для майнинга. То есть, огромное количество ресурсов идет суп под хвост на то, чтобы произвести абсолютное ничто. Это бесполезное очень... вычисления, которые превращается в а, криптовалюту, которая, она, опять же, существует только в электронном виде. В Ворзаться деньги. Так вот, если же говорить о количестве людей, кто занимается непродуктивным трудом, то, например, Российская Федерация, если взять. У нас есть обширный чиновничий аппарат, который в два раза больше, чем был в Советском Союзе. Притом У нас есть меньше. более полутора миллионов, притом, насколько более, я не знаю, потому что это данные старые, после этого новых данных как бы уже нету но количество растет сотрудников чопов людей, которые заняты безумно низко квалифицированным трудом таким, как, допустим, доставка чего бы то ни было все эти вот курьеры многочисленные есть такая совершенно безумная работа, по-моему, безу... просто крайне унизительная. За предложение такую работу, по-моему, стоило бы даже расстреливать. Это э, люди, которые э, рекламируют чего-то. Человек-телефон вот, ходит да, по улице. Вот куклы все. Листовочки да. раздает. Человек-бургер. Угу. Так вот, но ну, это тоже такие люди. Есть, в принципе, их не слишком много, но это как бы ну квинтэссенция бессмысленного труда. А так у нас огромное количество людей занято оказанием друг другу услуг, в принципе ненужных примерно 4 миллиона человек через планы по моему фигурируют в различных силовых ведомствах что явно больше чем требуется вот если просто раскидать эти трудовые ресурсы и направить их на производство чего-то осмысленного то уже за счет этого можно сократить рабочий день даже не 4 до а 2 часов для всего населения страны и при этом рабочих рук будет все равно избыток это такими темпами мы приблизимся к этой к очередной к страшилке Советского Союза Что половина Советского Союза сидела, а вторая половина охраняла Вот к, которому, к этому мы идем вот В Советском Союзе этого не было, а сейчас, кстати, к этому начинаем приближаться Потому что перчисленность МВД тоже сейчас в России современной Больше, чем в Советском Союзе была, хотя в Советском Союзе было в два раза больше населения И там якобы был жестокий режим ну а как чё, же мы придем к тому, что половина сидела, половина хранила, если у нас много что либерализовано и уже за многие экономические преступления нет, нет. не сажают на нары? Нет, это, это уже, это уже. Даже на этой неделе именно э, видел э, новость, не помню какой город, но написано о том, что со, сотрудники или как там, Росгвардия будет, э, значит, задерживать безбилетников на остановках. Слышал, это из первыми новость пришло. Ну, у них, наверное, работы мало. Так, товарищ у нас в чате огромное количество вопросов. Борис Витальевич, давай оттуда их где-нибудь был, Борис, озвучивай. Коммунизм. Полностью построенный коммунизм не был нигде. Наверняка он был? И возникали в средние века, и так далее, на каких-то локальных территориях потом уничтожался. Но если мы говорим о том, что общество строится по коммунистическим принципам, то это было много где. То есть, в половине стран так называемого социалистического лагеря, в том числе и в Советском Союзе. То есть, как раз обеспечение всего населения из общенародных фондов потребления, отсутствие эксплуатации человека человеком, отсутствие частной собственности на средства производства. Это было. Но коммунизм, он же в первую очередь еще и как бы самоуправляемое человеческое общество, которое строится вокруг коммун, то есть вот таких вот ячеек человеческого общества, которые сами решают, как им жить, и которые вот совместными решениями, ну, как съезд советов, например, принимают решения для всех, для всех людей. Вот этого у нас, к сожалению, где-то вот после Великой Отечественной войны уже практически а это, не мы осталось. мы сможем этого в текущем уровне развития науки и техники добиться уже. А это не проблема уровня развития науки и техники. Это проблема того, что власть находится у народа. То есть, есть ли прямая демократия или ее нету. Нет, вот но ну теперь все. это можно технически обеспечить власть народа, а не просто умозрительно. Как некое. Технически Но... это можно было обеспечить еще в древние времена. И обеспечилось иногда. В Греции, если не ошибаюсь. Ну, в Греции тоже принимаю решение, Там, правда, как было? Там э, как бы был э, своеобразный, вот именно полная демократия прямая, только для ограниченного круга лиц. Угу. То есть для граждан Афин, допустим. А вот те, которые там не граждане в Афинах, там рабы, метеки и так далее, они в это не попадают. Но это уже другой момент расслоения. Да. были государства, где объявлялось практически полное социальное равенство и устанавливалось. Это что реформа у Рукагины, допустим, в Древнем Шумере, это что государство гелиополитов этого во времена восстания арестоникой вот против римской державы. То есть, такие моменты, они были... их было больше, чем 10, больше, чем 20, то есть, когда устанавливалось, по сути, либо социалистическое государство, то есть, социальным равенством, либо государство с прямой демократией, либо государство с обеими этими элементами. Другое дело, что все это благополучно соседями быстро убивалось, чтобы дурная мысль, ну, идея не распространилась дальше на соседние страны и не затрагивала интересы богатых уважаемых людей. Находится, история Советского Союза в принципе ничем не отличается от предшественников по большому ну, за счет счета. большой территории и больших да. ресурсов он смог продержаться 70 лет, а парижская комона 70 дней. Да, печальная история. Так, следующий вопрос. Еще вопросы. Из-за того, что их постоянно много поступает, я не успеваю изначала в конец метаться. Что такое? Что думаете о подкапитализме по Фурсову? Сначала бы узнать, что это такое. Кто в курсе? Um, Фурсов. Да. Я но, но... бы не советовал вообще опираться на Фурсову. Не стоит. Только мозги поломайте. Гигиену мозга соблюдайте, Фурсовая лучше не читать, не слушать. Да, там, если не ошибаюсь, там речь шла о цифровом Ой, концлагере, по большому счету. Понятно, все, закрыли вот. тему. Скажу в двух словах, коротко, мое мнение, по большому счету, заход на эту тему был. Это, знаете, тот самый QR-кады и повсеместно их внедрение вот и ограничения но по большому счету это на данный момент провалилось товарищи давайте объединяться и бороться с этой заразой вместе тогда они про эту QR просто забудут это всего лишь внешний элемент маленький а на самом деле цифровой концлагерь в принципе давно уже существует То есть когда человек может платить только по электронным картам и деньги все находятся под контролем Полностью. Когда прослушиваются все разговоры, вспомню законы Райза Яровой или, допустим, США, когда вводились законы АНБ. Так вот, э, этому, кстати, посвящен довольно неплохой фильм. Как он не то чтобы этом посвящен, но хорошо раскрыл эту тему. Называется главный враг государства, американский такой боевичок. Просто враг государства, 99 -го года. Ну, в общем, короче, там очень хорошо показано, как человека, благодаря цифровому концлагерю, можно отрезать буквально от всего сразу. Как можно все контролировать? Там, это, конечно, понятно, полуфантастика идет, но, к сожалению, у нас сейчас все еще хуже, чем в этом фильме, потому что фильм уже достаточно старый. Ну, 20 лет больше. Mm. Ну вот, короче, реальность лет 10 назад его уже обогнала. Ну да, там еще молодой слишком, Уилл Смит. Так, почему все молчат про массовые канадские протесты? Коммунисты уподобились либеральной буржуазной прессе? Коммунисты не в курсе про массовые канадские протесты, извините нет ну, мы недавно на эту тему в дискорде разговаривали приходил как говорится, человек который на эту тему ну, нажимал вот тем более что у нас как бы есть свой человек в канаде mm -hmm. смысл один о том что да протесты есть но политической силы за ними нет точно так как ее не было ни в казахстане но можно сказать и в беларуси тоже все поэтому разговор о чем о том, что, так сказать, ни сегодня, ни завтра, ну, войдут они в парламент, ну, посидят они вместо депутатов, встанут и выйдут, и все. Систему-то они не заменят, потому что никакой политической структуры за ними нет. Они просто, хотя они точно такие же э, наемные работники или мелкие буржуа, так сказать, в мыслях, потому что их мысль ограничена одним. Как бы сделать так, чтобы они больше м -м, зарабатывали. А, то есть все. это какой-то вариант BLM, Black Lives Matter? С двадцатого года конечно да. что -то... то есть они не пытаются изменить общество и взять власть в свои руки очень насколько я слышал там просто там их главное требование просто отменить ряд вот этих вот qr ограничений <сёк> и по большому счету на этом все и заканчивается при том <сёк> самое главное отменить это не только для <сёк> них но и для всей страны Что, конечно красиво и благородно но но это просто протест очередной вот. Хорошо, сейчас, возможно, правительство пойдет в по опятную, отступит, шаг назад, а потом сделают два вперед. Вот, и естественно, что и будет, на мой взгляд. Надо сказать, что они хорошо организованы там внутри себя, и там в город практически невозможно въехать, потому что там просто тысячи этих грузовиков стоит. Вот. Но, тем не менее... Но положить на то, что люди учатся объединяться, учатся вместе протестовать. А дальше, так сказать, вот когда э, идеологически будут более подкованы, когда созреют в идеологическом плане, тогда вот, это, вот этот, этот навык устраивать протесты им очень сильно пригодится. Да, это Бог. Так, ну, следующий да. вопрос. Каковы шансы КНР при военном противостоянии Западу и бездеятельному потворству РФ? Вот как завернули. Корейская народная да. республика. КНР ну, да. это Китай. Да. КНР. Корейская это да, КНР. Да, КНР это совершенно верно. Угу. Вот. Скажем так, если не будет ядерного давления на Китай, то в области обычных вооружений он же вполне может за себя постоять. Угу. Даже против всего блока НАТО его союзников. Но тогда у них будет потеря экспорта. Ну, здесь есть варианты. А как? С одной, прошу что... прощения, что перебил Александр. А как весь мир, который зависит от китайских товаров, может от них просто взять mm -hmm. и отказаться? Mm -hmm. Уж извините меня. В начале ВОВ. В первой мировой отказались от немецких товаров. Так. Им же главная власть. Им богатство главное. А товары есть или нет? Вот, вот идет война, товаров нет. Война закончится, товары будут. Пока ждите. А, ну да, вы там, там затягиваете. Ну да. Очень удобно списать, да. Ну смотри, во-первых, один этот шоковый путь по большому, что новый, который они построили, один пояс, один путь, так называемый, через Казахстан, Россию и ряд других стран. До Европы включительно. Вот. То есть сухопутный вариант перемещения товаров раз. Второе. В ближайшем будущем, скорее всего, если, конечно, Россия РФ не запорит эту идею. Будет Северный путь доставки до Европы. Это два. Вот. И тогда, по большому счету, вот эти вот Бостон, проливы, Антонелла. через которые сейчас идет. Да, и прочие, то есть их там. Редко трех, если не ошибаюсь, через которые идет экспорт. Вот. Они уже перестанут играть такую ключевую роль, которую они играют сейчас, и от них в теории можно будет отказаться. Хотя, конечно, там товарооборот это просто миллиарды и миллиарды тонн. Вот. Это, конечно, не сразу, но это можно сделать. Другой вопрос, что Северная Америка может оказаться без товаров. Хотя, опять же. Ничто не помешает это делать через Европу, как и нацистская Германия торговала через Швейцарию и Испанию. Ничего не помешает развернуть производство в Латинской Америке, в Африке, в Индии? В том числе. Ведь ну, жили же как-то до того, как Китай стал мировой мастерской. Да, но почему-то мы до сих пор пытаемся сделать где-то в одной стране мастерскую, я имею в виду человечество, но при этом мы не объединены в один общий дом. Не человечество пытается сделать, капитал пытается сделать, потому что так ему выгоднее. Ему выгоднее вот эта вот узкая специализация. Выгоднее, чтобы была где-то мастерская с дешевой рабочей силой, и это отлично. Так вот, то есть это совершенно другой вопрос. То есть нужно ясно, что проблемы вывозить за пределы метрополии. А в своей метрополии, собственно говоря, простому народу будет, вот так сказать, давать какие-то подачки. То есть, за счет этого в Европе и Соединенных Штатах более высокий уровень. То есть, когда вот там вот любят разрушать, почему так хорошо живут в Америке? Я говорю, потому что там живут так хорошо, на самом деле, не то чтобы слишком хорошо, но богаче, чем в других странах. Так вот, там живут так за счет того, что в Мексике живут так плохо. Да. В мире нету прибыли. Чья-то прибыль – это вот чей-то убыток. Это грабеж кого-нибудь? Причем один грабит Потому миллион. что если говорить просто о производстве, то любая бухгалтерия сводится в ноль. Закон сохранения. Ну, в экономике, в экономике физика не всегда везде. работает, видимо. Зато бухгалтерия работает всегда. Я говорю, нормальная бухгалтерия всегда сводится в нуль. Если у тебя оказалось что-то лишнее в бухгалтерии, то есть расход с приходом не сошелся, значит, ты где-то накосячил или чего-то украл. Угу. Так, давайте еще один вопрос про КНР и Россию. Представим, что КНР и Россия, возможно, еще Иран, будут в одном альянсе. Что делать коммунистам во время войны Китая и США? Агитировать против нее или помогать правительству Китая и России? Говорить за национальные интересы Российской Федерации – это одно. Говорить за интерес китайской – Капиталистической страны. Это другое. Как говорится, два капиталистических тигров воюют. Нельзя говорить за, проигра... за проигрыше нашего правительства. Мне вот нравится такой вопрос, и попробую даже чуть-чуть упростить, чтобы он лучше выглядел. То есть прилетают инопланетяне. Угу. И со своими боевыми лазерами становятся на сторону а, талибана против а, Узбекистана. Что делать коммунистам? Хороший вопрос. Объединяться. Коммунистам нужно постоянно бороться за то, чтобы объединялись трудящиеся и боролись за свои права. Все эти разборки между буржуйские они разборки между буржуйские они все равно ведут только к усилению угнетения. Да. Поэтому я говорю за поражение всех правительств. Переход. Да. Чтобы их убрать и чтобы больше не было этих войн. Как у Владимира Ильича было отношение к империалистической войне? Все социал-демократы стали национальные интересы своих стран. За что стали большевики? За классовый интерес. Вот они и должны дальше коммунисты быть на да. классовых интересах. Собственно говоря, из социал-демократических партий перед Первой мировой войной единственная партия, которая отказалась поддерживать свое правительство, Uh -huh. И выступила против войны однозначно. Это была сербская, ну, сербская социал-демократическая партия. При этом, учитывая то, что Сербия являлась как раз -таки единственной страной, которая была реальной жертвой агрессии в Первую мировую. Uh -huh. так. Которая первой попала. Но те социал-демократы, которые не поддержали вот основную как бы, массу, в поддержке правительства. Они в пошли в в этапу. Вот э, на кентальской конференции то оказалось, так сказать, уже все было видно, что они оказались правы. <с safari> так, Ленин и большевики не считали царскую Россию отечеством. Почему сегодняшние коммунисты часто говорят о патриотизме? Разве можно быть патриотом буржуазного государства? Товарищ, который задал этот вопрос, что? перестаньте называть этих псевдоклоунов коммунистами. Копарати не коммунисты. Ни разу. Социал-демократы. Да. Давайте патриот. еще будем такой момент. Давайте не будем называть Ленина, так сказать, человеком, который был космополитом или еще чем-нибудь. Он был патриотом нашей страны. Угу. Другое дело, что для него народ, ну, страна, это народ, это территория. То есть, ну как? То, что вызывает чувство патриотизма, это земля отцов. Так вот, а государство, для, у него чувство патриотизма не вызывало ни малейшего. Потому что государство, в данном случае, было против своего народа и против своей страны. На мой взгляд, здесь очень просто. Страна должна Страна — это люди. Страна, любая территория без людей — это просто территория. Возьмите необитаемый остров, как, кому он нужен? А когда это, он не во наедал наедал патриотам своей страны. Ну да, это вопрос другой. Вот, Поэтому если вы хотите быть патриотом своей страны, это вполне нормально. Вот. Надо понимать, что вы должны быть за людей. А для капиталиста страна – это его территория, с которой Александр, он свои ресурсы. А люди, это всего Быть еще. патриотом буржуазного государства. То есть капиталист, ну, значит, коммунист не может быть патриотом буржуазного государства именно. Не может. Ну, пускай покажет, кого он считает коммунистами. КПРФ? Мало ли у кого что написано. Это как на заборе, извини. Да. Так. Ну, в любом случае. Капиталистическая партия Российской Федерации. О чем речь? Или коммерческая партия Российской Федерации? Очень просто. Не надо коммерческая, это ЛДПР. Не путайте, это другое, Да. Да, это бизнес-проект с продажей мест в парламенте. Что вам не нравится? Да вот что-то не нравится. А. Ну вот, вот как надо. Надо трезво понимать, с кем имеешь дело. Ну мало ли что написано, мало ли красный флаг. Так, Борис Витальевич, у вас сколько времени Всё. вообще? Ч ну часть? как? Думаю, а, можем еще получается пообщаться. Ну, тогда угу. поехали дальше. Что такое левое движение и было ли оно в РФ после 1991 -го года? Если было, то в какие годы? Всегда. Вопрос в размахе. Я думаю, что левое движение сейчас никуда не пропало. Чему такой вопрос, товарищ, задал когда происходит забастовка работников, допустим, какой-нибудь там космодром Восточный или еще какой-нибудь против того, что им недоплачивают зарплату, это левое движение. Когда люди выходят против того, что их кинули с, с этим вот, с предоставлением жилья, это левое движение. Когда курьеры требуют ну, вот того самого требуют человеческого отношения и достойной зарплаты, Ненормальных условий труда. Это левое движение. То есть левое движение, оно есть постоянно, оно просто у нас не объединилось. Люди как бы друг друга не поддерживают. То есть ту же самую забастовку курьеров вроде бы получается никто, никакие трудовые коллективы не поддержали. А зря вот французы, например, поддерживают. Так. Тут у вас в чате спросит серии роликов про перестройку сделать. Но это вы уже сами решите, наверное. У меня есть более срочные моменты, по перестройкам мы много разговаривали раньше. Так. А если США будет распадаться, их элиты не вклинится в руководство России? Привет из Ташкента. При чем тут? Они быстрее вклиниться как раз во всей администрации, во все управления в Ташкенте. Да. Потому что там более слабая структура. Здесь, конечно, Скажем так, продажников полно, но они уже все-таки с зубами. Самим мало, поросеночек. При крушении каких-либо крупных таких вот держав, никуда их прежнее руководство вклиниться не умудрялось. Потому что на самом деле солидарность у буржуев и вообще у власти мощных, она есть только в борьбе с быдлом. А те, кто уже в этой борьбе проиграли, они никому не нужны. Мы можем вспомнить, допустим, тех, кто разбегался вот из этого так сказать, из элиты, из австрийской империи, из второго рейха, кто разбегался из российской империи, куда они все девались, кто бежал, допустим, с Китая, но ну, из Китая, конечно, обсудили с миллионной армии избежать на Тайвань, но куда-то за пределы Тайваня они в пленницу не смогли, потому что как, Ведь в других местах там все занято, там есть свои богатые и уважаемые люди, и даже если ты, допустим, раньше нагибал как более сильный, то когда тебя выкинули, ты уже ничего им сделать не сможешь. Потому что уже они сильные, а ты нет. Человеческих по... взаимоотношений в этих буржуйских кругах, феодальных кругах и так далее, нету вообще. Не готовы убивать своих родственников ради власти. У нас есть пример еще, ближайший, так сказать, пожалуйста, Украина. Янукович со всеми прочим, куда то Врата испарился? Вроде как засел. Кого-то ну прессует все... в этом, вот, в, в, в, в, в, в, в Терасполе, да? Нет, конечно, он никому не нужен. Он уже проиграл. И, кстати, вы знаете, какая с -с профессия есть с самой высокой смертностью, пожалуй, которая превосходит смертность среди летчиков-испытателей? Даже. Слушай, не Монарх. Да? <с <с <с <с то есть, да. если посмотреть, сколько там всех этих императоров, королей и царей перебили, передушили, но в Российской империи с его времен Ивана Грозного и до падения э, Российской империи э, было уничтожено 9 монархов. Нормально. Ну, есть в Римской империи, там гораздо больше. Ну, там, правда, и срок был больше. То есть, Российская империя, там все-таки... Там, получается... Чуть больше 300 лет это грозно Грозного просуществовало. Из чего я делаю вывод, что паразиты, которые сидят на обществе и сосут из него соки, погибают вместе с организмом, по ну, большому счету. И кроме того, всегда используют момент, чтобы задушить друг друга. Ну, святое дело. Если это дело. Мешает, власти над быдлом. Ну, политическая <святое> конкуренция, как же. Так, вот следующий вопрос по практике. Как мне, сочувствующему коммунистическим взглядам, распределить свои силы, организовать ТСН, не знаю, что это, может, ТСЖ, человек имел в виду, агитировать знакомых и друзей, попытаться создать профсоюз или лучше пойти обучаться в ДСАФ? Обучаться в ДСАФ – это заносить деньги за платные услуги, прежнего ДСАФ уже давно не существует. Так вот, э, то есть это просто вот один из способов получения какой-либо специальности, вернее, курочки по специальности за денежку. Зачем эти ДСФ, они куда-то еще, непонятно. А, то, что касается остальных видов деятельности, да, нужно просто учиться объединяться с другими людьми. То есть суть, вид, вид деятельности в данном случае не то чтобы важен. Важно научиться понимать, что когда люди объединены в коллектив, то есть когда они действуют вместе, они сила. Когда они действуют поодиночке или небольшими группами, они беспомощны. Все. Значит, Учитесь вот... объединяться. Учитесь действовать совместно. Правильно. Но перед этим можно еще провести такую выборку. То есть те движения, те организации, которые есть перед глазами, э со своей точки зрения, по своему трафарету отфильтровать их, посмотреть, что они себя представляют. Если, как говорится, хочешь почувствовать на себе, какая у них деятельность и есть ли она, значит, ну, как говорится, включись поработай, сделай выводы, а потом делай выводы для себя. То ли ты сам в своем так сказать, районе организовываешь это, я имею в виду там, области, края, там, городе, неважно. Вот. А организовываешь то, что ты считаешь нужным, и корректируешь на соответствии не каким-то движением, не, не чьим-то там лидером, не каким-либо этим самым там мыслителем, а идее самой идее. Если есть коммунистическая идея, значит подстраивайся под идею, а не под каких-либо деятелей. Все. Вот, кстати, совершенно верно. Просто вот нужно еще понимать, что э, коммунист, он идет не за лидером, а за идеей. То есть ни в коем случае не создавайте себе кумира, авторитета, за которым вы идете, ни из кого. Ни, ни из нас ни из кого, ни там, из других деятелей. Нужно идти за идеей. Кстати, вот для российской социал-демократии очень тяжелым ударом было, когда лидер, за которым шли реально очень это многие, большинство социал-демократов, а, Плиханов, а. да, по сути, пошел на соглашение с правительством по поводу первой мировой войны и потерял на этом лицо. Для многих это было крушением всего. Да. Ну, а те же самые Ленинцы, они пошли за идеей. Так, то вы... вопрос будем освещать. Да, ну его. А уже после марта будет. в этом году да. Билл Гейтс в прошлом году Билл Гейтс сказал, что он в этом году закончится. Теперь думаю... мы знаем, кто это устроил, а кто этому... <смех> <смех> это. То есть если человек, может закончить ковид? Значит, он мог его и начать. Ну, он как бы уже не первый раз вот так интересно предсказывает такие вполне конкретные вещи и почему-то они сбываются. Так что я склонен к нему верить. Ну, поживем, увидим, ну его. На, на а то нам... шапка горит. А то нам канал подрезали, да, подрезали за прошлогодние так, в сентябре передачи. Лучше никому это пожелать. Вот интересный вопрос. Можно ли построить коммунизм на отдельно взятой земле, а капиталистов переселить на Луну в марлевых масочках с киркой? А дело в том, что если вы построите коммунизм, капиталистов не останется. Капиталист — это состояние то есть, это не происхождение, это не какой-то генетический код. Нет, это состояние. То есть, когда человек владеет средствами производства и эксплуатирует на них других людей, он капиталист. То есть, огромное количество капиталистов в Российской Федерации уже перешли в разряд пролетариев. То есть, мелкий бизнес и а средний бизнес практически полностью ликвидированы. Да и крупного стало поменьше. И вот те, кто ликвидированы, они перестали быть капиталистами. Они стали наемными работниками, если, конечно, еще выжили. Это называется конкуренция. Так вот, бывает, что человек как раз-таки из мелкобуржуазных элементов или пролетариев становится капиталистом. Uh -huh. То есть так происходит, например, часто с крупными чиновниками. Uh -huh. То есть у них появляется свой бизнес, свои дела. Поэтому, если наступит коммунизм, то переселять на Луну с кирками будет некого. Они, Они в, процессе, в процессе, так сказать, Это -то момент понимания быть. идеи. Капиталистами. Верно? <свят> а, ну и кстати, Фредерик янгельс был капиталистом. Вот Туда его <свят> он же не дожил <свят> до полного коммунизма. Так что. А представляешь, если бы даже вот такие вот люди пришли бы, ну, вот, стали бы рулить при полном коммунизме. Точно <свят> бы услали. Не, ну, если вспоминая фильм Не смотри <свят> вверх, <свят> <свят> Так если кто не понял, поясню. <свят> Эти товарищи, которые сбежали с погибшей земли, они сами себя по факту деклассировали. Потому что им теперь некого эксплуатировать, кроме самих себя. Да, и самый главный этап. Перелетели-то они абсолютно белые. <свят> <свят> Ничего у них нет, все. <свят> не, а, ну... а, кстати, чуть было, не был показан в одном фильме. Был такой совершенно дурацкий фильм. Uh, 2012, вот это вот, посвящённой а -а -а. катастрофе. No. Фильм, на мой взгляд, с потрясающими спецификами абсолютно пиздарный. Борис Витальевич, у какой-то Забанить его можете только вы. А, а вот каким образом у вас будет? в трансляции, вебкам с чатком, забаньте это. Как бы не туда а зайти. Через... Вы сейчас же у себя в студии вот Я в студии. Еще ваш чат должен быть виден. А, вижу. Так, сейчас. Удалить. Удалить. Да, да. А, заблокировать. Во. Все, убрал. Просто у меня модерки нет. И возвращаюсь к фильму 2012. Предупреждаю, я буду блокировать тут еще. Так вот. Там... Буржуи, которые спасались за бешеные деньги, там вот в этих ковчегах, которые строились в Гималаях, ну, бред вот этот весь полный, да, да, вот, да. они чуть было не допустили страшную ошибку. И только главный герой их спас от этого страшной ошибки. Они чуть было не спаслись без быдла. То есть, типа того, а кого эксплуатировать-то они забыли взять? Они что, сами будут унитазы чести сами друг друга эксплуатировать? Конечно. Шейхи, миллиардеры и прочее. Поэтому у них проснулась доброта, и они взяли немножко быдла с собой. Да, боюсь, на все. То ну, же самое было в фильме Сквозь снег. Ну, Из-за этого придется кого-то как раз понизить в статусе. Деклассировать, да. Не деклассировать, понизить а, в статусе. Нет, именно так, да. Так, так на чем мы остановились? Нет, на Нет, вот мы. Так, ски... а, Скоро. на Киркея. Так, вот. Как, как на ваш кажется, взгляд, капиталисты, капиталисты будут? Рез... А, решать в будущем противоречие развития автоматизации и роботизации равно нулевая прибыль. А это здесь причем? Здесь никаких проблем нету. Можно вспомнить эпоху лудизма, когда станки вводились в промышленность. И как это ничему не помешало. Дело в том, что капитализм устроится не столько вокруг капиталистического производства, сколько вокруг капиталистического распределения. Вы понимаете, часть людей можно озадачить, допустим, пульс роботов сдувать. Правильно? Или mm -hmm. полировать их. Часть – доставлять какие-то грузы. И кроме того, сейчас вот хорошее из Татарстана пришло сообщение. Там на одном из заводов а, вели шикарную вещь. То есть, работают люди по-прежнему, а роботы надсмотрщиками. Mm -hmm. Класс. Вот. Смотри, так что эти проблемы взять. как раз решаемые, Потому что здесь главное угнетение и система распределения, где власть дает то, что капиталисты определяют, кто сколько благ может получить. То есть регулирует доступ остальных людей к благам, которые есть у всего общества. Если они сохранят за собой такой рычаг управления, то да там хоть все будет делаться роботами. Ну что, придется нам тогда перейти к системе хлеба и зрелищ по большому счету. Да уже переходили в режим. Что, что, что, ну чтобы остальные спокойно okay. сидели. Да, но при этом давайте всем по минимуму. А если человек хочет ну, что-то да. получить, он должен как-то перед владельцами денег выставиться. Вы про безусловный базовый ну, доход. Да. А. В частности... А безусловный успехи. базовый доход был введен в Римской империи еще на начальном этапе и постепенно, так сказать, все более, так сказать, четко оформлялся в законодательном плане. Короче, бред. Так. Что а нынче делает отдых. ледокол для простых людей? Чего не хватает? Чем аудитория может помочь? Своими Что материалами. Что ледокол делает для простых людей? Скамейки красите? Нет, мы только сами себе что-то по дому делаем. Мы не занимаемся помощью конкретно простым людям. Мы весь класс вперед хотим двинуть. Вы занимаетесь пропагандой. Да, в том числе и частным образом. Ну, с переменным успехом. успехом. Заходите. Давайте, заходите. Давайте, поговорим. давайте так. Более конкретно все-таки приходите на Discord. Потому что что вы за этим вопросом еще в голове держите, мы не знаем. Но более подробно разъяснить и объяснить, да, мы можем. Да, мы можем разложить и экономические, и политически, если угодно. Но я не скажу психологически, но по-житейски мы можем разложить разные вопросы, которые, в принципе, во многих случаях окажутся нужны вам же. Поэтому Ссылка это мы можем диспорт. сделать. Я сейчас подвешу в А кроме всего прочего, средств, возможностей у нас нет. Людей, ну мы, насколько можем, настолько, так сказать, увеличиваемся. Потому что у нас есть люди, которые, ну, в общем, с разных стран тоже, как видите. Вот информацию, конечно, мы собираем, понимаем, обрабатываем по-своему. Мы не пользуемся точкой зрения там КПРФ, не пользуемся точкой зрения на... там э, левых. Мы ориентируемся и стараемся исходить именно из идеологического подхода. Да, но этот вопрос Всё. немножко не <связывается> по теме, наверное, был, товарищ. Ну, кстати... Все-таки, дополнить. это вопрос, как бы, а, товарищи, кто а, может помочь ледоколу, не, вот как раз им, а, в плане, допустим, дополнительной поддержки, в плане монтажа роликов, подготовки каких-нибудь а, видеоматериалов, заставок и так далее, помогите, потому что действительно ребята зашиваются. Да. Нужно материалы, статьи вы местные. С, с самими материалами, чем с э, монтажом. Я-то сам смонтирую, было бы что монтировать. Вот, вот о чем, товарищи. Так, так ладно, ну, поехали дальше. <связь> так, где я останусь? Ага. Как, как грамотно объяснить английскому обывателю, что, что РФ не собирается нападать на Украину, при этом что чтобы на меня не смотрели на как на сумасшедшую? Я это себе объяснить не могу. Я не знаю, что собираются нападать или не нападать. От наших властей можно ожидать чего угодно. В стране, где президентом был Медведев, а представителем Центробанка вы... Набиольна, вот как вот там, Камрад из Бельгии подсказал. Вот, а, в ней может быть абсолютно все, что угодно. Поэтому говорит, что мы не собираемся на кого нападать, я не знаю. Вот они. То есть я ни на кого не собираюсь нападать. И здесь присутствующие не никого не собираются нападать. Но вот они там наверху. Собираются на кого нападать или нет, я не знаю. Надо объяснить вот что. Первое. Россия, Российская Федерация ⁇ это не одно, так сказать, не единый организм. Он состоит из двух организмов. Есть Россия для бедных, есть Россия для богатых. Что думают и, так сказать, рассуждают и на что целятся те, кто из России богатых, мы не знаем. Но мы знаем, что из России бедных это нафиг никому не нужно. Все эти военные действия. Потому что все накладные расходы, которые в связи с этим, перемещение туда-сюда, они лягут на людей. Вы посмотрите. Если вам нужны цифры, я на пальцах постараюсь объяснить. Аренда э, однокомнатной квартиры летом 2021 года – 9 тысяч рублей. Аренда однокомнатной квартиры в том же районе в декабре 2021 года – 12 тысяч рублей. Аренда э, эти дома прямо рядом. Я по карте смотрю, по Авито аренда квартиры на 1.02.2022 года 14 тысяч рублей. То есть, с декабря по э, февраль, считай, за один месяц, Спасибо. подъем цены на 15%. Если только представить, я понимаю, что маловероятно, но только представить о том, что на следующий полгода, до следующего повышения тарифов и цен, это до 1 июля, разложить вот эти 15%, это значит аренда, я понимаю что это умозаключение что это пустой я хорошо если они прав я согласен с этим Но если только предположить это то получается за полгода аренда повысится в два раза рядом есть предприятия, на которых люди получают зарплату 30 тысяч рублей 20 тысяч рублей 40 тысяч рублей вы думаете они эти аренды потянут нет кому это я, нужно я бы другое на другом сакцентировался. акцентировался все-таки нужно еще понимать, что вот подобная война, вот реально братоубийственная война, где ну, простые люди и будут ради интересов, крупных олигархов заставлять погибать и заставлять убивать других людей. Простым трудящимся это не нужно. Им не нужна эта война, ни победоносная, ни проигранная. Uh, простым трудящимся нужно, чтобы как в Советском Союзе это вообще был, так сказать, один народ, одна страна. Uh -huh. И вот нападать uh -huh. на кого-то простые люди, у нас вот кроме тех, у кого мозги поражены пропагандой патриотической uh -huh. они не хотят. Вот поймите, Советский Союз – это моя родина. Так вот, для того, чтобы ездить на Украину, в Белоруссию, в Прибалтику, в Закавказье, в Среднюю Азию, мне не нужны были паспорта. Мне не нужна была никакая таможня. Ее не существовало, ее не было. Это было одно общество. Человек рождался он рождался гражданином Советского Союза. Человек получал паспорт, он получал паспорт гражданина Советского Союза. Не гражданина Украинской ССР или Белорусской, или РССР. Нет, гражданин Советского Союза. Так что все по Маяковскому. Советский паспорт. Все. Так. Следующий вопрос. Возможно ли в рамках капиталистической модели объединения всех стран на планете в одно государство? Например, если США разгромят Китай. Или объединение возможно только при коммунизме? Так, у вас опять бот всплыл, Борис Витальевич. Сейчас убью бота... Так, так. А мы пока подумаем. Ага. Все, накрыл и сейчас готов отвечать на этот вопрос, славный. О, да. А он там что? Исчез вот, а все исчез, да? Сдох, вижу. Дуст сработал. Так вот на тему одного государства. Дело в том, что сами капиталисты не хотят именно одного государства. Они хотят как бы единую систему власти, но они ни в коем случае не допускают того, чтобы мир стал Единым и одинаковым для всех. То есть давайте вспомним британскую империю, самое крупное в свое время капиталистическое государство. Ну и в общем-то объективно вообще самое крупное за человеческую историю капиталистическое государство. Там проживала треть населения земли. Там никогда не заходило солнце, да? Но отдельно есть Великобритания, да? А отдельно есть Британская империя. И вроде бы Индия часть Британской империи или там те же самые африканские Даже колонии. По-разному. Но почему-то житель колонии приехать жить в Лондон как-то не может? И правами, равными с английским гражданином, не обладает. Правильно? Но... Вот буржуи, они хотят такой мир, который разбит на ступеньки, где люди разбиты на сорта, mm -hmm. а, имеют совершенно, скажем так, разный социальный статус. Это вот а, их идеальный мир. Но желательно, так сказать, чтобы он управлялся из одного центра, то есть от мирового гемона. То есть вот такая система неоколониализма. Поэтому нет такой идеи, что типа, мы захватим какую-то страной присоединим ее к себе почему-то мист... экспансия вот такая за вот, с оккупированием с оккупацией других территорий она осталась где-то вперед до середины 20 мист... после этого уже почему-то мистер икс очень что? веселит Он... возможность что при коммунизме не будет проституции вебкам студий тогда Он... действительно не будет зачем они зачем продавать свое тело Зачем? Да. Ну, да, При коммунизме все только по любви лично. То есть за даром. Ну, можно предположить, что будут некоторые фанаты Которые просто так будут показывать на ваткам что-нибудь Или заниматься этим делом нет, да. нет, нет, нет это сто процентов будет безбрасывать. Конечно, да. Ну, извини, все люди разные, по-разному бывают. Вот когда построим, тогда Посму... мы точно будем а. знать по факту. Ладно, ладно. Тогда и посмотрим. Честно, томозрительно. Вот теперь вопрос из чата. Что вы думаете о нынешней ситуации в Чечне? А что там? Там а там был просто там массовая такая массовый митинг в нарушение всех правил к видных поэтому виновников не нарушили за то чтобы закопать семью судьи жену которого похитили вывезли в чечню и а ее уже закопали нет сам судья сбежал за границу уехал жена его находится в чечне и туда вывезли из нижнего новгорода а сын по-моему за границей был Интересненько, интересно. Ну, я не знаю, мнение не имею. Очень духоскрепненько детей за границу, чтобы их здесь не трогали, а сами сидим до последнего. Нет, понимаешь, да, там другой момент. Там просто э, сын судьи занялся э, правозащитной деятельностью по поводу пыток в Чечне. Mm -hmm. И в результате вся семья попала под раздачу. Это как раз-таки немножко другой момент. Это э, свобода слова и демократия. Это, это как ну, противодействие и пыткам и в саратовской колонии, колонии и номер и один. один. То же самое. Угу. Да. Понятно. Вот э, с этим связано а какой там? Ну как? Ну, людей выгнали такой, допустим, на мощный митинг типа судья обидел, и со своей семьей обидел весь чеченский народ. А сделан это для того, чтобы прикрыть слова, собственно говоря, депутатов и Чечни, в том числе и самого президента Чечни. По поводу того, что. Можно квалифицировать как, это мое субъективное мнение, как угрозы расправы над семьей этого судьи. Понятно. Которые были озвучены публично, но при этом на которые никто не среагировал. А. Это еще, кстати, да. по поводу прав человека. тоже. Да. Они явно побеждают. Но тот вроде бы представитель буржуазного класса почти или хотя бы прослойки, очень приближенные к этому классу, но почему-то не защитили. Дело в том, что я, например, против произвола в адрес кого бы то ни было. Вот как бы я не любил Навального, я считаю, что посадили его по произволу, и, допустим, бороться за его освобождение – это правильная вещь. Ну, допустим. Так почему у судью не защитили, которые тоже вроде как борется с произволом? Потому что там есть весовые категории. Это, допустим, как конфликт между одним из самых влиятельных человек, людей в государстве, господина Сечина, с временно назначенным министром, да? который закончится посадкой министра. Угу. Если уж вспомнили о суде, тут пару месяцев назад прочитал интересную статью. Опять? Во Франции судьи-прокуроры вышли на митинг, в связи с тем, что работа у них сильно прибавилась, а зарплаты нет. Им не хватает персонала для того, чтобы полноценно выполнять свою работу. То есть уже и до них добрался капитализм. А конкуренцию никто не отменял. Постепенно остается все меньше и меньше. Дело в том, что, обратите внимание, вроде бы они хорошо живут, нормально могут размножаться, да, вот богатые уважаемые люди. Но почему-то, когда это происходит, мы смотрим, а их процент в обществе становится все меньше. Это потому что они жрут друг друга. Капитализм консолидируется. Это вот как знаменитая тема была с этим, с Чечвархиным, который сейчас в Европе где-то прячется. А был миллиардером. Ну что, еще 15 угу. минут и заканчиваем. Давай. Вопрос, Пока не приехал. Так, вопрос. Что ждет обычного россиянина в случае начала конфликта с НАТО? Будут гнать на войну в принудительном порядке? Ну да, вы ответили в своем вопросе сами. Что ждет обычного россиянина? Короче, запасай сухари, тебя заберут, а семья останется, чтобы в семье был что есть. Все. Да, можешь еще тревожный чемоданчик да. собрать. Потому, Потому что, что то, что, что, что тебе выдадут на призывном пункте, да. Тебе не понравится. Форму еще под себя заранее подгони. Ярцы новые купи. Маловероятно на эту тему думать время тратить. Ну да. Давай к следующим вопросам, потому что сейчас вот... Э, зачем из пустого порожней переливать? Как прививать? вы считаете, в Китае что-то типа затянувшегося НЭПа? Смогут ли они свернуть данный Неп без крови гражданской войны? Там некому сворачивать уже. Я не знаю. То есть там действительно непонятно, но на двух стульях они бесконечно сидеть не смогут. То есть они либо реставрируют полностью капитализм, то есть у них компартия либо разложится, либо утратить свои позиции, либо они обратно свернут вот этот буржуйский беспредел и снова начнут строить коммунизм. Или-или. Но для того, чтобы сказать, что именно у них будет выбрано, у меня теперь не хватает информации. Хотя, скорее всего, все-таки все скатится к реставрации полноценного капитализма. Согласен. Так, вы говорите, что в стране столько денег, сколько в ней товаров и услуг. А если страны бедные. То, но при этом производят продукцию или туристические страны. А, есть же страны бедные. Но при этом производят продукцию или туристические страны. И... В чем мы... Нет, момент. Тут, по-моему, понятия поменялись. В стране столько денег, сколько товаров. Это при социалистической системе, которая была в Советском Союзе. А при капитализме денег может быть сколько угодно. В запасниках, в загажниках лежать миллиарды, а в обороте быть ну, там, процентов 50, например. Но, например, то, что находится в обороте, все равно по стоимости, равно всей стоимости товаров и услуг. Не больше и не меньше. Ну да. Так ведь? Просто М. оно еще каждый раз сокращается через отбирание в пользу капиталиста. Если, если становится больше денег, они дешевеют. Если становится больше товаров и услуг, то они дешевеют. Но суммарно вся стоимость денег в обороте и стоимость товаров и услуг, они всегда равны. Если зафиксировать цены, то есть чтобы цены, допустим, не росли, то будет инфляция. Так. Ой, не инфляция, господи, это дефицит. То будет дефицит, при том черный, махровый совершенно. Как у нас вот при, в последний год Горбачева. Поэтому. С деньгами-то здесь как раз-таки все более менее понятно. А в чем там суть вопроса-то была, я уже как-то упустил. Если честно, я сам, я сам не понял, понял, что тут человек хотел задать. Причем тут. Раз, а, раз, а раз, насчет раз. бедных стран. Вот есть раз. такая страна, Мальдивы. Угу. Вот там есть совершенно шикарные, безумно дорогие курорты. Вот можно посмотреть про них передачи и так далее, советую даже. И посмотреть на их столицу. Угу. Не найдете в других местах, посмотрите в Орле и решки, там заезжали туда. И посмотрите, как в этой богатой туристической стране живет основная масса населения, которая не связана напрямую с туристическим бизнесом. Я думаю, это мягко сказано. Но это лучше У. посмотреть. Но я думаю, это не на ночь надо смотреть. Так, еще давайте пару вопросов, пока 15 минут не прошло. Так, вы говорите... так. Как аргументировать, что СССР начал войну с Финляндией и ввел войска в Афган с благими целями? Действительно. Ну, про финскую войну я, например, отдельно рассказывал. Там насчет того, что начал войну с Финляндией, ну, там противоположная сторона очень не хотела ни о чем договариваться и очень хотела как раз ввязаться в войну при поддержке западных держав. Другое дело, что поддержка оказалась гораздо меньше, чем ее ожидали. Так вот, а в провод в Афганистан тоже, собственно, рассказывал, это была, на мой взгляд, ошибка, но это была ситуация, когда любое решение было бы худшим. То есть цванг. То есть водить, не водить, все равно все плохо, потому что там уже действовали американцы и в стратегическом плане это была вот война, в стратегическом плане это была необходимость вести войска в Афганистан в, в идеологическом плане в экономическом это была для Советского Союза очень неприятная вещь. Так. Э, так сказать, приближу описание к сегодняшнему дню. Как вы думаете, вот в Казахстан нужно было вводить? Теоретически нужно было. Ввели, ввели. Вот сравните ту же самую ситуацию. Тогда большая территория Советский Союз, одно государство. Соседние государства Афганистан вот, э, в такой так сказать сумятице Брось, проблемы да. могли создавать Советскому Союзу. А в данной ситуации Российская Федерация Брось, имеет там. границы достаточно, для, достаточно большие с Казахстаном. Проблемы могли это создать Российской Федерации? Могли. То есть теоретически, тактически, технически была необходимость. Вот если вы не понимаете, почему в Афганистан вводили, посмотрите вот на эту ситуацию Казахстана Российской Федерации. Все. Кстати, вот меня и по поводу ботов интересует момент. Я просто заметил, что когда идут какие-нибудь вот такие вот стримы именно левых чатов угу. конкретно, вот такие боты выползают как-то особенно часто. Да, причем. На моем маленьком канале даже такие боты были, хотя по моему на Ледоколе не присутствовала. Хоть кто-то в чате бы сидел. Не припомню. Так. Здравствуйте, Борис Витальевич. Западный капиталист оказывает давление на нашего решает одну основную задачу. Или есть задачи, которые решаются попутно, например, экономические. А есть какие-то задачи, которые в итоге не выходят на экономику? Я вообще не понимаю, как так можно говорить о задачах, которые не связаны ни с экономикой, ни с политикой. Если это вопрос классовой борьбы, то он всегда завязан и на то, и на другое. В классовом обществе политика просто тупо всегда связана да, с экономикой. Именно. именно это. Так, блогеры в YouTube тоже непродуктивной деятельностью занимаются? Это вопрос от человека. — Вот мы сейчас занимаемся непродуктивной деятельностью, Борис Витальевич? А, — Смотря что называть продуктивной деятельностью. Мы можем называть продуктивной деятельностью производства материальных благ. Тогда мы их ну не да, производим. — У нас изо рта плюшки не падают. — Если мы говорим о том, что деятельность направлена на какое-то а, достижение какой-то конкретной цели, то она вполне себе продуктивная. То есть, например, можно сказать, что не занимаются продуктивной деятельностью писатели... Кинематографисты, мультипликаторы, актеры театра, те, те, те, те, те, театра, допустим, да, они все занимаются не занимаются продуктивной деятельностью, ничего не производят. Но деятельность их на самом деле крайне необходима. А вот, допустим, когда человек ходит в костюме а, телефона в рекламных целях, ну тогда да уже это непродуктивная деятельность. Потому что он реально вообще ничего не производит. Мы сейчас производим то, что называется а, пропагандистский контент да. для продвижения вполне конкретных мыслей, которые, правда, и без нас успешно продвигаются. То есть, например, а, все левое движение полностью, вот оказалось, ну как вот ничтожным в плане продвижения левых идей по сравнению с одним всего лишь решением правительства и Госдумы о поднятии пенсионного возраста. Ну, что-то с 2018 -го года у людей опять левые мысли пропали из голов. Не, очень сильно продвинулись левые идеи, и нас, кстати, гораздо больше стали слушать. Да, есть такое. Так есть что... у меня свои приметы, да. Угу. Так, есть, есть еще вот что. Значит, вопрос задан, как я понимаю, все-таки с позиции как бы буржуазное общество, его можно задавать и с позиции антибуржуазного общества. Исходя из первого, то есть с позиции буржуазного, во-первых, здесь м -м, назвать это деятельностью можно, но э, не вписывается, потому что, грубо выражаясь, мы за это зарплату не получаем, мы за это деньги не имеем. Вот. А если говорить с антибуржуазных позиций, да, это пропагандистская деятельность, которая имеет целью двигать идею. Все. Даешь коммунизм. Так, еще шесть минут у нас в эфире. Вопрос не о том, что бюрократия должна работать, а о том, что каждые четыре часа в день должен уделять производительному труду. Это, видимо, к вопросу о Ютубе, блогерах и так далее. Люди просто делают деньги. Вот и все, что тут еще рассматривать? Мы про 4 часа труду производительным будем решать, когда коммунисты придут к власти. Когда да. наступит момент. А сейчас это голословное утверждение. Сейчас можно как депутат обещать что угодно, другое дело, что мы хотим это сделать. А депутаты, при том, что имеют власть что-то сделать, ну, кроме как языком чесать, ничего не делают, по большому счету. Да ну ладно, не приумножают свое благосостояние, лоббируют интересы богатых, уважаемых людей. А -а -а. Они заняты важными делами. Другое дело, что они к, на к, к нашему благополучию имеют отношение только отрицательное. Вопрос. Какой будет смысл трудиться при коммунизме, если все будет на халяву, а заставить работать некому? Товарищ, который задал этот вопрос, вот. скажи, откуда все это, это будет на халяву, если ты, конкретно ты, не потрудишься вместе с обществом? Или кто-то должен за тебя тунеядца работать? М? Да откуда хлеб, если зерно не выращено? Общество Но само тебя и направит. Подход. Это же чисто Вы не знаете главную истину. Продукты берутся из холодильника. А деньги берутся из тумбочки. А кто их туда кладет? Жена. Да. Да. Это же чисто капиталистический взгляд на коммунизм, который к нему не имеет никакого отношения по большому счету. То есть все, что будет при коммунизме, все будет кем-то сделано, не обязательно вами, а вот кем-то другим. Взамен этого вы даете свой труд в обмен на труд других по большому счету. Да. Так. Как так, Китай? переосмыслил опыт СССР и можно но ли считать, что СССР стал для Китая своего рода сапером на минном поле практики? Китайцы пытаются это, так сказать, реализовать именно в таком варианте, то есть у них есть научно-исследовательские силы, которые занимаются изучением по, вот, развала Советского Союза, чтобы как раз Китай избежал ошибок, но... Китай сейчас сам по большому счету тоже такой же сапер. Угу. Кстати, капитализм он тоже очень не быстро становился и первоначально откатывался к феодализму очень хорошо и красиво. Понятно. Как вы относитесь к Александру Харамчихину, который утверждает, что главным врагом России является Китай, главным врагом России является капитализм, как и всего остального мира? Mm -hmm. Я отношусь к нему с пониманием. То есть я смотрю на него с сочувствием, и думаю, что же он несет. Может за то, что ему платят, то он и несет. Не, ну это разумеется. Но тут они несут с разной степенью талантливости. Так, вопрос. Армия или полиция пойдет за народ, когда грянет? Армия и полиция это инструменты в руках правящего класса. А вот конкретные солдаты и полицейские пойдут. Стабильным. Кто-то пойдет, я не говорю, кто конкретные. Не пойдет. Люди могут пойти. Если им угу. правильно объяснить ситуацию, поговорить с ними, распропагандировать. Так, две минуты до конца. Я думаю, это последний вопрос. Почему в 1936 году выдумали Верховный Совет с президиумом по аналогии с буржуазным парламентом? Если в социалистическом обществе необходимо Прямая демократия. Советы. Почему, Почему? в 1936 году вопроса. выдумали Верховный Совет? А, все. Угу. Я просто дату сначала не расслышал. Это как раз-таки была уступка в какой-то мере. Ну, повелись на пропаганду той же самой западной социал-демократии. Вот парламентаризм как элемент демократии это было на мой взгляд ошибка то есть съезды советов были гораздо актуальнее чем верховный совет то что съезды советов напрямую связаны с низовыми советами а верховный совет и выбирается отдельно прямым голосованием Вот прямое голосование на самом деле это не благо в условиях когда не может каждый человек нормального узнать того, того за кого он голосует это фикция вот которую мы сейчас наблюдаем прямое тайное голосование при этом кто если не не гарант так, да. То есть это была ошибка, это первый был отход от принципов строительства именно на коммунистических основах, то есть когда вся власть принадлежит так, советам. На данный момент мы ответили на 31 вопрос, остальные уже на ваш личный стрим оставим, вопрос-ответ тогда перенесем. Всех благодарим за ваше внимание, товарищи, за ваши лайки, подписки, репосты. Думайте своей головой, коммунизм. Победит. До свидания. Делитесь с друзьями, правда должен знать каждый. Пока.